Боря нашел себя нишу. Сначала он, я прямо говорю, в глаза, украл три великие песни. «Рок-н-ролл Суисайд», «Рок-н-ролл Мертв», затем великую песню Вертинского про мальчиков, затем великую песню Хвостенко под «Днемом голубым. Я упрекаю сейчас Борю, я надеюсь, он покаится когда-нибудь, потому что это называется «воровство».